Привет всем уважаемые друзья, рад видеть вас на моем канале. В 2000 году, 20 лет назад, вышла первая часть франшизы Людей Икс от студии Fox, фильм, основанный на комиксах Marvel оказался очень успешным и положил начало возрождению супергеройских фильмов. Хочу, чтобы вы увидели, как изменились главные актеры фильма за это время. Циклоп, актера, который сыграл Циклопа зовут Джеймс Марсден. На данный момент ему 46 лет. Люди X стали первой большой работой для американского актера. В его фильмографии есть такие ленты, как «Трасса 60», «Блондинка в эфире», «Лучшая во мне», «Лофт» и так далее. Джин Грей Голландской актрисе по имени Фанки Янсон, которой сейчас 55 лет, досталась роль Джин Грей. Она была замужем один раз, но развод состоялся еще в 2000 году, детей у нее нет, и она по-прежнему свободна. Среди других заметных работ актрисы можно выделить «Заложница», «Охотники на ведьм», «Не говори ни слова» и другие. Шторм. Холли Берри успела попробовать себя не только в киновселенной Марвел, но и в DC, где она сыграла женщину-кошку в одноименном фильме. Практически каждый год голливудская звезда оказывается в списке самых красивых женщин. Поэтому неудивительно, что она была замужем четыре раза. Кроме этого Холли можно увидеть в таких картинах, как «Облачный атлас», «Готика», «Джон Уик 3», «Идеальный незнакомец» и так далее. Роук? Мало кто знает, но Анна Пекуин, сыгравшая Роук, в 1994 году получила Оскар за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Пианино». На счету 37-летней актрисы из Канады не так много ролей. В ее фильмографии есть такие проекты, как «Ирландец», «Храброе сердце» Ирин Сендлер, «Романтики» и так далее. Росомаха знаменитый Хью Джекман, который на протяжении 17 лет появлялся в образе Росомахи, в 2017 году завершил свою работу в этом проекте. На счету 51летнего актера из Австралии много хороших фильмов. Мне больше всего нравятся пленницы, престиж, величайший шоу Умен и Эди Орел. Спасибо за внимание! Видео будут выходить каждые два дня. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео.